Итак, как заработать на криптовалюте? Всем привет, с вами Макс Резкий, я с этого почти что начинал. Итак, давайте сначала мой опыт, потом типа по твой лекция. Я думаю, значит, что такое лекция, если не вбить в интернет, это слушать это все. Так, значит, как купить биткоин вроде бы? Как заработать на биткоин? Как заработать на криптовалюте? Криптовалюта это разные коины. Доткоины, всякое такое. Где их можно купить? Можно на разных сайтах. Желательно официальных, каких найти. Есть много способов, просто бивает интернет, купить биткоин, заходите на официальные сайты, смотрите отзыв то на ютюбе, там я это тоже проверял. Смотрите отзыв, если говоря, все лучше, то попробуйте. Я уже попробовал на одном сайте bitcoin.ua, как так называется можно найти, сейчас bitcoin просто вырос, поэтому жаль, что я сейчас его не продал, я давно уже продал, вроде пару дней назад поэтому жду, когда bitcoin снова и так можно купить bitcoin с помощью телефона заходишь там телефон, биваешь какую-то Бит... купить bitcoin и выбивают вам рекомендации если хотите, чтобы я вам полностью показал, как это все делается, набираем много лайков комментарии комментариев, тогда я продолжаю. А. Все, тебе давайте лекцию. Может потом появится идея. Первое место. На первом месте сайт под названием Skrace Profint wow. Я что такое слушал? Название? Популярное название. Вы, наверное, думаете, что ж, можно рассказать такое про этот сервис. Если про второе место я рассказываю очень... Много даже сообщают, что мне на прошлом севере я заработал до лучше всего. Больше всего, точнее. Тут слишком просто много текста обычных. Лучше опыта рассказа слушайте. Вот, значит, э, что ли я рекомендую? Какую я криптовалюту вам рекомендую покупать? Это первое дело биткоин. Что понять? как это все работает потом можно эфириум сам популярным сначала не новый, потому что вы еще не, у вас нет знаний об криптовалюте об криптовалюте сначала нужно выучить попробовать на биткоине как я сейчас, потом попробовать эфириум, только мне наверное нужно попробовать попозже вот, дело в том, что проблема одна вышла, не суть, да, кстати, может меня на классику найти, если меня не можете найти, просто пишите комментарии со своей социальной сети, на классике оставьте видео, вам... и я вам скину, на канале также можно найти, в общем, э, какую я креплю, то вам рекомендую, чтобы покупать новый, вам нужен опыт. Сначала купите биткоин, эфириум, доткоин, Сейчас такой тренд. торткоин, Можно скачать э, качестве разные приложения. Сначала вам нужно инвестировать туда денежки. Деньги. Большие деньги, как я понимаю. Ну, попробовать. Там, там, там, там. 1000 гривен, 2500 рублей минимум как я не ну может как то меньше где-то там есть такие сайты но мне как то минимум 1000 гривен я 1200 там кинулся плюс минус или тысяча с чем-то кинул в общем то я немножко плюси пока отбиваюсь но дело в том что биткоин это как доллар на все деньги можешь покупать да биткоин или как доллар вы можете покупать реально жизненные доллары так и потолок мейкер как заработаем на криптовалюте вы как вот так так так вот зарабатываете а криптовалюта это валютно валютная электронная валюта то что вы не сможете его потрогать поэтому там и больше охват и там может быть упасть очень даже сильно я рассказывал зачем нужны депозиты всякое такое в принципе как заработать на криптовалюте, если вам нет 18? Тоже интересный вопрос, тоже про это снимал. Открыть. Но ну, карточка просто нужна. Кстати, если вам 16. Ой, да, если у вас 16 лет, то вы можете открыть Да, в банке. Карточкой сразу вложить деньги, всем И можете купить криптовалюту. Чтобы просто получить опыт. Заработать на этом, конечно, много почти аж невозможно. Что там? Взорвавший интернет. Отличное название. Как заработать на криптовалюте? Взорвавший интернет. Да. Биткоин просто криптовалюта будущее просто. Желательно это считать, что это пунктинный заработок это такое мое мнение, вы можете это считать дополнительным заработком они а не трейдится, но можете трейдиться также вот, это просто тоже деньги, потом сразу можно пропиарить свое хобби когда биткоин вырастет, вы продаете там его получаете бонус вы вложили 1000 рублей, получили 1100 рублей, 100 рублей не может быть 2000, это получается биткоин вырос 200 процентов 100 процентов вырос это капец да сейчас биткоин также сам растет так что может быть такое так что можете легко получить 1000 рублей если сложить тоже 1000 или 500 рублей получите бывает такое но это вы можете пропиариться в свое хобби если вы монтажер пропиарить свою услугу или просто видеоблогер, так легче сказать или просто стример может так по вам повезет, если хотите реально пробялиться, вложить там тысячу рублей, но лучше вложить и в криптовалюту, туда, чтобы получить больше и вложить туда больше. Но дело в том, что время идет и деньги растут. Да? Дело в том, что даже одному рублю стример радуется. Ну, может 2 рубля тоже радуется. В принципе, потихоньку все растет а Куптуалюта быстро растет как-то так вот вот 14 до 17 можно оформить карточку как-то так если вам разрешают родители кстати да может так сделать и может там влаживать по договору да, наверно кто знает там узнаете я не в курсе вот и принцип может быть это дополнительно заработок а как заработать и бизнес идеи я уже рассказывал про данный ролик, в конце ролика можете посмотреть. Ну что ж, всем просмотр с вами Макс Риск. Всем удачи, всем пока.